Опасно! Смотрите, написано Опасно! Опасно газ, где я иду съемку Это очень опасное место Особенно утром в 7 утра Работать не запретишь, а хорошо жить Вообще однозначно Смотрите, какую красотку я вам демонстрирую Модный тренд Писк этой осени Этого года Смотрите, как она отстрочена То есть шахматно прямоугольнички. На черном курзаме белая строчка. Очень аккуратно выполнены все детали этой сумочки. Смотрим внутри. Очень удобный вход. Перегородка на молнии. На передней стеночке кармашек. И на задней, как обычно, классический карман на молнии. На задней стеночке карман на молнии бегунок. Вот с такими вот красивыми держателями для ручек это очень трендово и у нее есть длинная ручка для ношения на плече вот такая красотка сейчас покажу как она выглядит издалека сравни камеру поставлю